Приветствую, друзья! Сегодня речь пойдет о такой разновидности защитного стоп-приказа, как стоп-лосс или обычный стоп. Почему именно о нем пойдет речь и почему я его всем рекомендую? потому что практически на всех криптобиржах у нас присутствует такая разновидность, как стоп-лимит, о котором я рассказывал в прошлом видео, он будет где-то в подсказочках здесь. В чем отличие стоп-лосса от стоп-лимита? Смотрите, стоп-лимит, как мы знаем, по достижению определенной цены выставляет вашу заявку на продажу в стакан. В свою же очередь стоп или стоп-лосс, он... Продает вашу заявку в тот момент, то есть там не нужно ничего выдумывать, выставляется одна цена, не нужно их выставлять две, никакого там совершения по достижению не будет, просто вы выставляете цену продажи и ваш инструмент продается по этой цене. Это очень удобно и продается он непосредственно в стакан покупок. А что же нам делать, если, допустим, вот я знаю большинство из вас торгуют на бирже Bittrex, что в принципе вы правильно делаете, потому что это достаточно качественная биржа с хорошей юрисдикцией. И точно так же, как многие торгуют на Binance, которая сейчас по объему является там топом. Но и на Binance, и на Bittrex здесь есть только лишь стоп-лимиты. И причем на битриксе здесь достаточно запутанная система, новичок вот просто так, когда заходит, он даже не разберется, как здесь поставить стоп-приказ в качестве стоп-лимита я же рекомендую в таком случае, если вы торгуете на бинансе, на битриксе на коине, допустим использовать такой сервис как Трикомас. это достаточно удобный сервис и чем он примечателен, смотрите, то есть вы подключаете здесь свои биржи через API, это делается просто подключает, нажимает Подключить, выбираете из списка вашу биржу. Пожалуйста, Polonix, битрикс Bitfinex, Ethereum Wallet. Binance и KuCoin. Любую из этих представленных здесь ресурсов выбираете, подключайте его через ключ API, что является достаточно безопасным, не нужно будет переживать за ваши средства. Единственное чем может быть проблема, это в некоторых сбоях при работе с этими API ключами, но команда Трикомас они постоянно работают над усовершенствовании своего продукта, своего ресурса. И это видно по их работе, постоянно какие-то дополнения, изменения и так далее. Почему советую использовать его? Потому что данный ресурс вам предоставляет возможность использовать «Стоп-лосс». То есть выставление ордера на защитный стоп-приказ, который будет продавать вашу позицию сразу по достижении цены, которая пойдет против вас. Это все выставляется очень просто. То есть у вас есть здесь несколько вкладочек. Я не буду сейчас проходить по всем им. И это, собственно, не обзор самого инструмента, не обзор само, самого ресурса. Я просто вам предлагаю вариант при котором вы можете выставлять нормальный стоп-лосс, а не заморачиваться с этими стоп-лимитами. Да. Переходите здесь во вкладочке, подключаете какую-то из своих бирж, да, которая вам нужна по API, ищите здесь а, криптопару, которую вы торгуете, добавляете ее в избранную, вот как у меня, допустим, здесь добавлен а, USDBTC. Далее а, включаете здесь, вот галочка такая есть, «Trading View», Здесь вам появляется график инструмента. Он достаточно маленький, но тем не менее достаточно информативен. Да? Тут по умолчанию уже линии Боллинджера подключены. Даже вот появился стакан в недавнем времени. Раньше его не было. Что, как, как можно делать дальше по этим стоп-приказам? Да? По графику вы смотрите, где вы зашли в позицию. Смотрите, по какой цене вам нужно выставить стоп-приказ. Допустим, там ну, я к примеру сейчас возьму 10 тысяч. Да? Идете в графу стоп-лосс. Если она выключена, то включаете ее, ставите цену 10 тысяч и выставляете стоп-приказ, оформить сделку, нажимаете и все. Здесь точно так же можете в моменте выставить и трейлинг стоп, и take profit, и трейлинг take profit. Здесь как бы масса возможностей именно для такого более продвинутого трейдинга, скажем так. И плюс еще вот интересная достаточно вещь, это выставление процента от вашего депозита до да, полностью, который есть у ваших средств свободных на счете, там 5%, 10%, 25%, 50%. Вот это вот очень удобная функция, которой даже нету у нас в Binance. Здесь представлено 25%, 50%, это достаточно большие числа, а вот 5%, 10% вот это того, чего не хватает действительно. Относительно трейлингов, это отдельное видео, потому что. Оно затянется надолго. Отдельное видео я сниму по ним, если вам будет интересно. Take Profit вам понятно. То есть, это цена, по которой будет исполнен у вас шортер. То есть, закроется сделка. И Stop Loss – это тот, если вдруг цена пойдет против вас, да, против вашей сделки, то закроется с наименьшим убытком для вас. Тем не менее, вы сохраните свои средства и сможете перейти на более низких и выгодных позициях. Вот то, что хотел сказать по возможности выставления стоп-лосса и как можно работать. Здесь пополняется баланс отдельно, взимается какой-то процент комиссии за совершенную сделку, но, поверьте, он достаточно незначительный. Вам там, я не знаю, 100 долларов, наверное, хватит на на весь период вашего трейдинга, если вы, конечно, не торгуете внутри дня, не совершаете каждый день там по 10 сделок, а торгуете нормальный, среднесрочный, долгосрочный трейдинг, свинг трейдинг как называемый, да, то вам, я не знаю, там даже, наверное, 10 долларов хватит на этом счету, чтобы совершать свои сделки, вы вы сделаете там 2-3 в месяц, с вас будут сниматься там ну, вообще сущие копейки. Если нужно будет сделать более расширенный обзор этого инструмента, этого сервиса, пожалуйста, напишите об этом в комментарии. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал и новые видео каждый день. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. До завтра. Пока.